Вот, ребят, так я разложил свои. Сегодня такой очень важный день. Мы его давно ждали. Спасибо, красиво! Спасибо, хорошего дня! 5 не мы сточили. 5 туалет. А, ну ладно. Ааа! Итак, ребята, пришлось все машины вот эти вот выгрузить, чтобы достать одно Бентли, чтобы сейчас у клиента забрать Mercedes, который уже пойдет в Чикаго на обратный путь, поэтому мне его надо спрятать в самый конец. Сейчас давайте отфоткаем Бентли, чтобы видно было, что никакие повреждения я с собой не привез. Крыша, порядок, просто не тачка, а огонь. Он дед летит. Сейчас заберем у него машину. Так, пошло дело. Загружаем Mercedes, потом загружаем 911, и потом rolls поехали дальше. Course. It of course. What do you mean of course? Listen, but what are you doing with a pink shirt? Pink shirt? That's for girl. That's for... no? Whoa. no? I'm just like it. Alright. I was kidding with you. <laughs> By the way, that's not pink. You know what color is that? Hot pink. Hot pink? Yeah. I'm serious. It's not pink. Pink is light. Oh, light, yeah. you know. Uh -huh. It's hot pink. strong pink. Uh -huh. Macho pink. Like you. <laughs> See you, my friend. See you. Спасибо, красиво Спасибо, have a good day Огонь! Bye -bye. Огонь! Огонь! да Короче, какой-то мужик говорит, он из Кубы Ладно, жду свое такси, поеду поеду дальше дела делать, ребят В Майами пока надо делишки делать <плес> <плес> Не Педулар не мы сточились, 5 туалет. А, ну ладно. Что тебе нам предлагают? Золото, газ, губайское. Губайское золото, цыгане. С ребятами сидим, кушаем, цыганки подошли здесь, нас настигли. 5 долларов, да, есть. 5 долларов туалет, говорит, и ушла. А русские, говорит, а если русские, давай, значит, можно втюхать, говорит. Сразу сновился. В общем, ребят, всем привет. Здорово, Привет, привет. Мы сейчас, у нас сегодня такой очень важный день, мы его давно ждали, где-то, наверное, целый месяц. Месяц назад мы решили снять себе большой дом на всех, чтобы там был бэк большая территория, можно было жарить шашлык. Сейчас приехал джамик, он говорит, я могу вам, жарить, вам готовить плов, ну, в общем, здесь направо и мы решили чтобы снимать дом большой искать начали усиленно поскольку сейчас такой hot season как говорят риэлторы очень сложно найти дом какой-то но ну, нормальный или ненормальный очень много людей сейчас приезжают на зиму зимовать во флориду в майами поэтому немножко пришлось потрудиться Ну мы собственно и трудились трудились искали жилье и нашли дом довольно неплохой большой огромный дом Сегодня мы вам его покажем, договорились о том, что мы его снимаем через месяц, как раз он заканчивается здесь, ну, контракт, здесь все по контрактам, все, ребят, строго, везде документы нужны, согласование, ты показываешь свою зарплату, ты показываешь свой social security, ну, вот номер свой, вот этот личный, видите, правда, вам говорю, да, и... Договорились, сейчас вот тот день наступил, когда мы заселяемся в этот дом. Едем подписывать контракт, ведем полную сумку денег, потому что, ребят, дом стоит сумасшедших денег. Стоит он половиной тысячи долларов, притом ты должен заплатить первый и последний месяц еще депозит, то есть 7,5 долларов просто, чтобы заселиться, а на следующем месте еще 2,5 тысячи долларов, не считая э, еще и интернет, вода, газ, свет, но все-все-все, понимаете, да? Как это называется? Услуги коммунальные, да? плюс там вывоз мусора и так далее, и так далее короче, ребят, пока собираемся выезжаем потихонечку, я вот какие-то вещи взял ребята на своих легковых на двух тачках переезжают, тоже перевозят вещи что-то так у нас вещей здесь много организовалось у каждого, Джамик пока работает Дженька пока тоже работает, сегодня вечером он только приедет поэтому мы их вещи тоже перевозим, где мы жили а мы mm. жили в таком месте, я даже так, не знаю как это назвать, это то ли дом престарелых что ли основное, основное здание и еще к нему немножко пристроено не потерять бы несколько таких апартментов, и вот в этих апартментах мы жили почему здесь? потому что здесь не нужны были никакие документы нам надо было срочно сдать и никакого никакой ассоциации долгого рассмотрения как я вам уже рассказал в общем, везде рассмотрение, везде нужно было документы да, одобрение ну а здесь ничего не нужно было, сразу бац-бац-бац заселился ну в общем, здесь, конечно, место своеобразное вот, ребят, так я разложил свои одеялочки Сейчас мы на них положим вас а, матрасы. Вообще, кстати, в Америке, дома остаются обычно без, ну, стандартно, без, без, вообще, без мебели, все пустые, просто полностью. Никакой мебели, никаких комодиков, шкафчиков, ящиков, телевизора, вообще ничего. То есть ты сам вот качуешь, перевозишь, каждый раз. Поэтому, собственно, вот эта мувинговая компания, она и, как бы так, условно популярна в Америке, да, потому что, ну... Люди переезжают и каждый раз с собой возят, перевозят, все монатки, шмотки. А, у нас шмоток не очень много, но какое-то количество скопилось. Кровать есть двуспальная хорошая, перевезем ее. Какие-то тоже комодов, по-моему. Не, ну, в общем, так, знаете, накопилось, накопилось, накопилось. Поэтому мы сейчас на трак загрузим то, что мы не загрузим в легковую машину. Остальное все в легковую машину погрузим. Ну, собственно, поедем, поедем а, в, эту, в этот дом. Мы сейчас там были, договор заключили, деньги оплатили. И сейчас будем переезжать, вам покажем этот дом, ну, и расскажем какие-то подробности. Пока воздух в систему накачивается Мои подушки поднимаются Я вам покажу, смотрите, что Что я купил на Амазоне и заказал Вот это гофра, надо провода Там всякие проложить, чтобы не Было короткого замыкания да? Немножко я размером не угадал, это маленькая гофра Я хотел на для гидравлики купить Ну да ладно, это что? Это крепежечки, а вот это Знаете что? Это провода обычные Здесь у меня я купил новые выключатели купил для провода, помните, у меня провод есть, а там в проводе выключатель сдох поставлю туда еще много-много что у меня пришло это зарядка для регистратора после того, как у меня колесо лопнуло я думаю, регистратор надо налаживать, чтобы вам контент записывать и здесь я, смотрите, что купил самое главное что вы меня давно просили, требовали просто это диодная лента она, с клейкой лента идет сзади но я еще купил дополнительное крепление где-то вот здесь проложить, чтобы они не отпали Такую вот ленту я купил. Три кусочка, три набора таких, три кругляшка, которые я закреплю на трейлере, и у меня будет хороший свет, я надеюсь. Короче, чтобы вы понимали, здесь просто пенсионеры кайфуют. Вот я припарковал свой фраг. А почему они кайфуют? Потому что они здесь курят травку. How are you? Good? Вон, видите, кайфарик сидит А вот наша аппаратики Сейчас выезжаем с этого дома с ребятами со всеми попрощались Депозит я забрал, здесь депозит надо было платить В офисе Забрал депозит, уезжаем Начиналось с того, что мы здесь с Женей вдвоем снимали квартиру Потом еще один человек приехал Женька, наш друг Потом Джамик приехал, Артем, и вот нас уже пять Поэтому ну, надо увеличивать объемы Наращивать масштабы, правильно, ребят? Правильно, правильно, правильно надо, Надо стремиться к лучшему да, дом, дом классный, большой, я вам его покажу, стоит 2,5 тысячи дороговато, сразу много надо было заплатить, но оно так и работает, ребята. Когда ты себе ставишь такую завышенную чуть-чуть планку или просто высокую, не обязательно завышенную, то ты будешь стремиться как бы ее достичь и перегнать ее даже. Поэтому и по, на заработке это тоже непременно скажется, ребят. Поэтому, когда вы мне пишете, ты так много путешествуешь, ребят, у меня все под контролем, у меня все нормально, у меня все схвачено, все на карандашике, везде все записано, что к чему потому что если я буду чаще отдыхать, ну, и как бы такого уровня отдых будет, да, вот сейчас я в Доминикану больше покажу вам, ну, в общем, попозже все расскажу, то и в последующем я буду больше зарабатывать, я буду больше стремиться, стараться, ну, в общем. Ребята, доброе утро всем, приветик или добрый вечер. В общем, смотрите, мы заселились в квартиру вчера, до 5 утра друзей позвали, ну, в общем, отмечали, праздновали это событие, и я что-то вам так и ничего не снял. В общем, смотрите, я вам так показываю, так... Коротенький обзор, вам наверняка интересно, что можно снять за 2500 долларов в месяц в Америке Смотрите, можно снять вот такое дерево, это манговое дерево, сказали, что манго будет весной И вот это авокадо, сказали, что очень вкусная авокадо, одно сейчас у нас упало Здесь мы, ну, ведем какой-то порядочек, может быть, газон постелим, не знаю, посмотрим Потому что жила здесь мама с детишками, ну, понятно, что руки у нее до этого не доходили Но у нас дойдут, нам особо что делать вот вчера, а вот она, собственно, эта авокадо лежит, но она какая-то немножечко червивая. Ладно, разберемся, пока отложим. Вот вчера здесь был у нас шашлык, башлык. Дальше идем. Здорово, Жень. Я я не слушаю, что делать? Женя корпорация регистрирует. То есть мы все платили деньги, а он хочет не заплатить деньги. Ну, совершенно правильный подход. Почему? Зачем платить? Все можно самому через YouTube посмотреть, научиться там сэкономить 350 долларов. Может, получится, потом вам расскажу, если получится. Значит, смотрите, кратенький обзор. Зашли, вот здесь кухня. Ну, может быть, не убрана, но извините, я не готовился. Просто сейчас помню Женька как что-то не записал подписчикам, я вспомнил. Значит, здесь вот такая маленькая э, крохотная прихожая. Здесь даже никто в эту дверь не заходит. А, понятно, американский театр. Я личные комнаты каждого не буду показывать. Да, вот одна комната есть. Вот тут туалет-душ. Вот здесь кондиционер комната. Вот здесь вот Женька, привет. Вот еще одна комната. Там еще одна комната, там э, Артем. Вот. Ну это living room, здесь мы Никто не спит, здесь мы просто кайфуем, сидим Хотя кайфовать здесь не нужно Потому что для этого есть вот такая вот зона Зона отдыха специальная да? Дальше идем, ребят Дальше вот, пожалуйста, наши автомобили вот здесь есть парковка специально. Можно парковать и здесь свою машину, прямо на газончике. Но еще такое есть правило: ты должен следить. Собственно, оно в России тоже есть, просто не все соблюдают. Ты должен следить за своим газоном, ты должен его подстригать ну, где-то раз в месяц, в, в сезон дождей, может быть, два раза в месяц, когда трава быстрее, все это иначе, тебе выпущу штраф. Дальше. этот дом сейчас полностью на мне. По документам он на мне, электричество на мне, вода на мне, интернет на мне. То есть ты все полностью переделаешь на себя. В ином случае у тебя это просто отключит. Поэтому да, ты заключишься контракт ты этот дом арендовал ну и соответственно ты являешься полноценным его если не собственником то как бы пользователем да на протяжении срока этого контракта контракт заключается на год поэтому на год вперед я знаю что этот дом никуда от меня не денется это мой дом я заключил вчера контракт со световой компанией, чтобы мне нам подключили свет. Вот смотрите, нам даже кокосики растут, видите. Соответственно, нам в ближайшее время подключат. Ну, он сейчас уже есть, просто на другое имя. Я думаю, может быть сегодняшнего или завтрашнего дня. Они просто перерегистрируют на меня воду тоже. Пока по, по платежам не знаю, вам все потом расскажу. Какие еще нюансы они нам рассказывали, которые вам могут быть интересны. Ну вот, например, смотрите, каким образом выносится мусор это бак для одного типа мусора это бак для другого типа мусора сюда выкидывается картон и пластик сюда выкидывается все остальное вы, вы вытаскивается к краю дороги на обочину каждый то ли среду то ли четверг они сказали у соседей спросить потому что собственно здесь не живут ну в общем надо поинтересоваться будет дальше вот рак я свой припарковал таким образом это это, это не запрещено потому что комью, данная комьюнити это, это делать позволяет то есть короче, они сказали, что это самый лучший вид собственности этого дома здесь можно сделать все, что хочешь плюс это очень крутой район, здесь два... ну, то есть как определяется крутость условная района района. она определяется наличием колледжей, университетов, там, каких-то школ, да и вот здесь есть два крутых университета, поэтому они мне сказали, что мои друзья еще попросят меня их сюда прописать чтобы школу... школу а в школу а, могли дети ходить, потому что ну, без прописки ты не сможешь ходить, да? Опять же, такая очень условная прописка, но я это могу сделать, если это будет кому-то необходимо. А, соответственно, трак я сюда парка, парк, припарковал только для того, чтобы разгрузить вещи. Ну, плюс еще а, мы с того прошлого апартмента съехали, и там была прикольная такая удобная парковочка около апартмента. Ну, сейчас, соответственно, я туда больше ставить не буду. А сюда я просто поставил разгрузиться, и завтра я на работу уже уезжаю. Здесь я ставить не буду. Сейчас я полечу в Доминикану и в Таиланд. Кстати, напоминаю вам об этом, да, где-то с 15 декабря я буду в Доминикане и, и где-то по 25 декабря. 25 декабря я лечу в Таиланд, так что у кого-то есть возможность желание. Если кто-то там тоже будет, пожалуйста, пишите в инсту инста вот здесь. Поэтому я трак здесь, конечно, ставить не буду, я поставлю на платную стоянку. Она немножко дороговатая. Но ну, где-то 600 баксов за месяц я отдам. Ну, как бы я точно никому не. Я... И здесь не запрещено законом. Я здесь стою по закону. По правилам, это нормально. Ну но просто. Не хочу, знаете, лишний раз там, нервировать соседей. С соседями надо дружить, тем более в Америке. Я уже подружился. Кстати, здесь живет женщина с мамой, по-моему. Она поздоровалась со мной. Американка, пообщались немножко. Привет, она у соседа, как дела? Все, все. Есть у вас домашние животные? Так спросила. У нас есть. Ну, в общем, Настя и все дела. Дальше что вам еще, ребята, сказать? Ну, поэтому я просто, ну... Вот, он, вот этот мой дом и вот все, что напротив него, это все мое, вот здесь. То есть даже если на дорогу кто-то здесь поставит автомобиль или вот здесь, я вызову полицию и его ну, по-американским правилам попросят отсюда уехать, потому что это driveway, да, это мой driveway. Хотя driveway, по-моему, вот это называется. Ну вот эта территория, она тоже наша, вы поняли? Вот почтовый ящик наш тоже. Вот сюда будет приходить письма. Поэтому я просто не хочу, как бы, портить вид. Да, лучше у соседей будет вид на прекрасные пальмы, на кокосики, правда, чем на вот этот трак с той стороны дороги, ее поняли. Поэтому я завтра отсюда трак убираю, еду на работу. С работы приезжаю на стоянку и улетаю к вам. Или не обязательно к вам, к папе, как минимум, в Таиланд. Вот еще самолет. Здесь недалеко, аэропорт. Что вам еще сказать, Ну, в общем-то, все. Если какие-то вопросы есть, с удовольствием с вами. Какими-то деталями аренды этого дома поделюсь. Теперь видите, мы полноценные американские жители. Мы владельцы такого большого-большого дома. На 130, кажется, квадратных метров. Ну, в общем, может, когда-то поставим там бассейн над какой-то, либо надувной, либо такой, знаете, каркасный. Какие дела, ребят? Ладно, пойдем дальше чапить. Женька, смотреть видео, как открыть компанию. Ну и что, как тебе дом? Да ребятушки, всем привет, следующий день сегодня у нас тоже продуктивный день, много сделали дел с ребятами покатались за вещами, в магазин, в банк вот смотрите, я себе башмаки купил холодная, блин, вода, как вы купаться собираете? удобные, удобные штучки такие В дворе шашки нормальные резинки сейчас взяли сосисок, там, углей, сейчас будем шашлык ну как шашлык, ну купат просто, пожарим Такое есть место, 6 баксов сюда заезд на этот пляж. Артем сказал, что есть еще круче какое-то место, там прям на пляже у тебя есть мангал. А здесь вот в этом, ну, лесочке, там условно, да, есть мангал. Поэтому мы сейчас, кто хочет скупаться, я не буду купаться. Что-то для меня холодная вода, честно говоря. Скупаемся и пойдем жарить мясо. Такой план. Что, купаетесь? Да, я сейчас пойду. Ты уже купаешься? Давай, давай. Не? Ну как вода? Достойно? Достойно? Нормально. Ну, слушай, учитывая, что ты в марте, да? В Турции купался тогда. Тебе это вообще кайф. Да нет, здесь-то теплое, понятно. Конечно. Что, пойдем мясо жарить, может, уже? Мяса только нет. коронавирус, так и берется. Вот ты палку грязную взял, на нее надел? Я все скрел, скрел, все Нет, это вот это, я понимаю, шашлык, ребята, вот это шашлык. Поняли, да? Да, вот за Майами мы за этим приехали, вы что думаете, зачем мы приехал За лучшей жизнью сосиски жарить, блин, на костре. Ладно, ладно, есть там что-то получше, просто ждем, пока угли придут. Там есть лучшие сосиски. Там есть другие, там уже следующий левел. А палку зачем сюда было вставлять? В следующем видео мы выйдем на новый уровень. Да. Чтобы крутить. В следующем видео мы покажем, как баклажаны жарить. Ребята, доброе утро. Сегодня суббота. В общем, я выехал из дома буквально за 10 минут. Видите, вот это казино-гитар. Буквально за 10 минут. Оно от меня, ну, прям, буквально 7-8 минут, может быть. Ну, в общем, минут 10 я на грузовике сюда ехал. Выспался хорошенечко, позавтракал. Трак под домом стоял. Завел и поехал. Ну, красота ведь, правда. Красота. И сейчас я иду забирать машинки. Две штуки, две машины с аукционной и того у меня уже будет три в кузовке лежать. Одну я, помните, уже забирал. Поэтому сейчас я иду и потихонечку выезжаю в сторону Чикаго, собираю остальные, не спеша. Главное никуда не спешить. И потом выезжаю в Чикаго. Там гружусь, разгружаюсь, перегружаюсь и еду обратно. Все, ребят, приезжаю, стригусь, видите, какой я оброшенный, как домовенок какой-то. Собираюсь, вещички прикупаю и выезжаю с вами, ребят, в Доминикану. Хороший план, по-моему, отличный. Поэтому это последний рейс, вообще в этом году, кстати, в этом году последний рейс. Все, ребят, декабрь месяц. Сейчас этот рейс заканчиваю, и все, и у меня вот где-то с 13 с 12 с 10-го, ну как приятно, начинается отпуск. В следующем году в январе возвращаюсь к работе. Такой план, надеюсь, у вас такой же.